Всем привет, с вами Даник, вас канал Кадефан и это уже третий час обзор хлео скриптов. На этот раз я бурки взял клео под названием FireD Для чего он нужен? Он поджигает пуканы за дротом. Ну, активация G плюс К, поджте ПКМ, правая кнопка мыши. Итак, я хотел пройти его в ТП, но он кикает, зачем проверять, если кикает. Так, я. Итак. Я тут зашел на сервер, и мне повысили до восьмого ранга. Просто так была там приняли, но ну, я хочу проверить клео все таки же. Аренда мопедов, аренду мотоцикл Санчес погнали. Сейчас найдем машин, машины и их Обязательно с игроками должно быть. Машина. Либо мотоцикл. сейчас нашел чип плюска, мы включили про кнопка мыши, и так мы взорвали, ура, реально, они убегают, Лохи. короче мы стараемся кстати этому, ура, как интересно вообще Так мы можем бом... за... троллить и бомбить за тролли по каналу. Сра ты сел! Не смог ты обойтись защиту. Спасибо, мне дал. Объявил розыск. Я... меня Я сказал, в следующий раз, в четвертую часть, я выложу фраг пилер. Короче, всем удачи. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, пока, пока, пока. Yeah. <tos>